Мечтатели, коллеги, добрый день. Мы в Турционной швейцарской университетской клинике сегодня оперируем пациентку с генитальным пролапсом. У нее есть опущение шейки, опущение передней и задней стеночки влагалищной, стоятельность мышц подказово одна. Поэтому мы делаем ей нашу комбинированную операцию по авторской методике. Это облегченный с сациолапароскопическим методом и со стороны промежности делаем перемиолеватора пластику, чтобы скорректировать уже все проблемы, которые располагаются внизу. Сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Смотрите, на первом этапе я вскрываю паритальную пришину между кишкой, сигмовидной, потом прямой и крестовой маточной связкой, вот она с правой стороны. Обязательно делаю сохранение гипогастрального нерва. С правой стороны, видите, вот это правый гипогастральный нерв, который подмеривает под связочку так называемый нерв, сберегающий фиксации, потому что этот нерв отвечает за работу тазовых органов, естественно, нужно его обязательно сохранять. Значит, смотрите, сейчас я выделил прямую кишку с правой стороны и с передней стороны, освободил колесо маточной связки и заднюю стеночку влагалища, положил сетчатый имплант временно на матку, начиная его один конец дистально фиксировать колесо маточным связком специальной нитью в вилок, который не рассасывается вот эта нить. Вот видите, такая она анкерная ниточка. Вот. и сейчас за маточную связку, шейку и крестцовую маточную связку с другой стороны фиксирую этот сетчатый имплант. Далее буду максимальный конец к себе, который ближе, подшивать уже к пресс-акральной Я заканчиваю сейчас фиксацию сетчатого имплантом. Нитью вилок отсекаю его от сеточки. Вот, и приступаем к следующему этапу. Значит, вы видите, теперь я фиксирую Проксимальный конец, другой конец сеточки. Подшиваю к жесткой структуре с этой стороны. И вот это уже фиксировано у нас здесь. И теперь у нас на следующем этапе мы сейчас загрузим этот имплант в забрюшиное пространство, чтобы он не контактировал ни с какими органами. Я начал перитонизацию тазовой брюшины. видите, Закрываю сетчатый имплант. Сейчас сшиваю края брюшины, которые я рассек. Видите, у нас аккуратненько-аккуратненько все это закрывается. И сейчас я вам покажу окончательный вид оперативного вмешательства, как это будет выглядеть, как у нас все будет закрыто и в животе будет чисто и хорошо. Окончательный вид нашего оперативного вмешательства. Мы сделали эпикальную промонт-фиксацию, зафиксировали матку за кольцом маточной связки, за шейку ее. Уложили сетчатый план, максимальный конец зафиксировали при сакральной и сказать, сделали перитонизацию тазовой грешины. Спрятали весь имплант, вот так это выглядит. Чисто все и хорошо. Мы операцию закончили. Искренний ваш профессор Кучков.